Итак, теперь картина дня более подробно. Это приобретает характер эпидемии. Чуть ли не каждый день жертв бензиново-банковской неразберихи становится все больше. Красноярцы внезапно узнают, что они должны заплатить в считанные дни десятки тысяч рублей. У кого-то также внезапно с карт списываются крупные суммы. Речь идет о клиентах Альфа-банка, которые заправляются на заправках сети «Газпромнефть». Если вы еще не среди пострадавших, думаю, надо беспокоиться, потому что по официальной информации из Альфа-банка сегодня до конца дня, в теории до 0 часов по местному времени может произойти еще одно списание в банке надеются что последнее это не акция протеста на набережной собрались клиенты по несчастью на капотах и багажниках автомобилисты подписывают жалобы на действия альфа банка прокуратуру центробанк и роспотребнадзор люди в один прекрасный день поняли у них общая финансовая проблема я как узнал что у меня деньги списали я пришел в магазин у меня на карточке не оказалось денег Красноярцы утверждают, банк за несколько дней списал тысячи, а у кого-то и десятки тысяч рублей. Кто-то получил письма с требованием обеспечить такие суммы на счетах уже сегодня. Когда возмущенные красноярцы кинулись в Альфа-банк, там, говорят, им объяснили. Снятые деньги оказались платой за бензин на заправках сети «Газпромнефть». Якобы полгода с мая по октябрь люди заправлялись фактически бесплатно, потому что платежи по картам Альфа-банка не проходили. А сейчас вроде как все деньги списались разом. Получается, что мы полгода без нашего разрешения, ни письменного, ни устного, заправлялись в долг, грубо говоря. И вообще получается, что и Газпром нефть нас в долг заправляли и были в минусе. Ситуация странная вдвойне, потому что люди уверяют, если деньги за заправку и возвращались, то без какого-либо уведомления держателя карты не тебе сама отчета, ничего утверждают красноярцы. Так что вполне логично, клиенты Ахабанка беспокоятся, они спрашивают, а действительно ли с их счетов сейчас сняли правильные суммы, а то вдруг переживают люди, опять какой-нибудь сбой случится. Они утверждают о том, что все это правомерно, что суммы вам возвращались на счет и теперь мы их обратно вернули так как пришло подтверждение из Газпромбанка но на вопрос о том, что вы покажите ту выписку или ту транзакцию, документально оформленную, что мне эти деньги вернулись. В «Газпромнефти» нам ответили, цитирую, «сбой выявлен только в отношении карт Альфа-банка. Карты других банков обслуживались корректно. В настоящий момент все платежные операции проходят в обычном режиме». Конец цитаты. Мы получили ответы и от Альфа-банка. Судя по нему, в истории появляется еще один участник – «Газпромбанк». Это его терминалы стоят на заправках «Газпромнефти». И, как утверждают в «Альфа-банке», именно «Газпромбанк» затянул сроки по Информации по сбою в списании денег. Также в ответе указано, все претензии клиентов они рассмотрят в ближайшие сроки. Владимир Рахилов, Виктор Шухман. Прима. Новости. Добавлю, что запрос в Газпромбанк мы тоже сделали. И ждем ответа.